Светет над Волгою калина, Давно закончилась война. Не дождалась Петровна сына, Не дождалась. Одна Он не вернулся в сорок 45, Не постучался к ней в окно, Петров не хочется. Че? Ветет над долгою Калина, Победный Май пришел опять.